Приветствую всех! В общем, расковырял я тут Windwalker Echo Locomotion. То есть это передвижение, которое эпики представили в демке к 5 Unreal. И сейчас оно доступно вместе с персонажем, который, собственно, был в той демке. Единственный минус, я думал как-то дополнить эту систему. Ну, то есть добавить какие-нибудь э, перепрыжки ну немного паркура добавить и все такое и еще разнообразных действий но меня смущает одно то что каким-то образом э, волосы которые добавлены в blueprint к персонажу я пока не знаю каким образом в общем пока что на ум ничего не приходит но они влияют в общем-то, на работоспособность этого локомоушена. Я полностью этот локомоушен перенес в новый проект. И там нет таких волос. И, собственно, там те же лаги. В общем-то, вот с волосами, да, мы двигаемся нормально. У нас меняются стейты, мы можем останавливаться, бегать резко менять стейки и все в принципе работает хорошо но если мы удаляем собственно волосы делаем компайл у нас нет никаких ошибок никаких предупреждений как бы на первый взгляд все нормально и все нормально на первый взгляд когда мы собственно бежим но вы можете заметить, когда мы воспроизводим повороты, у нас начинаются рывки камеры. То есть наша камера начинает каким-то образом поворачиваться. При том, что она не прикреплена к мешу и этого в принципе происходить не должно. И собственно мы возвращаем Волосы. Жмем play. И, собственно, у нас теперь нет никаких руков, и все нормально. В общем, с чем это связано, я пока что не имею ни малейшего понятия, поэтому пока что мы. Наверное, не будем делать уроки по этому передвижению. Я думал его дополнить. Есть, в принципе, много идей, как его интересно дополнить, чтобы это выглядело круто. Нечто наподобие, как в Assassin's Creed. Ну, я не знаю, какое-то там передвижение в новых частях. Но, скорее всего, что оно не особо отличается от старых. Поскольку я играл только до Black Flag, поэтому... Можно было бы сделать что-то такое, но... Но все портят эти волосы. А как бы делать передвижение, которое будет зависеть от каких-то волос, не совсем хотелось бы. И с чем это связано, пока что мне это непонятно. Ну, собственно, вот такое вот видео. Ну, а на самом деле передвижение здесь довольно-таки интересно. Сделано довольно-таки просто. И выглядит оно ничуть не хуже advanced locomotion ну и к система ног которая работает с контрол ригом тоже собственно работает хорошо ну в общем как то так и если у кого то есть идеи с чем это может быть связано напишите в комментарии